Не уходи, ты мне тихо сказала Губ твоих теплых коснусь я руками И старый блюз, словно миг между нами И старый блюз, словно миг между нами Нежно упали на плечи. Жаль, что так вышло, Ночь пролетела, И что-то сказать Ты еще не успела. Жаль, что так вышло, И что-то сказать, И что-то сказать, И что сказать. Нет, ты не успела. И ломать, и ломать, и силу реведом. Тут Посмотри, как я живу Глядя с неба на Москву Слышишь музыку в часах Шаг за шагом, день за днем я похож на черепаху В круглом домике своем Посмотри, как я живу Как по злому волшебству я свободен, как разбойник, Я спокойен, как покойник. В тихом домике моем можно спрятаться в твоем. И как я живу Пью коньяк Посмотри, как я живу По течению плыву Благодарен каждой твари На зеленый На шести бесшумных лапах Мимо молодость прошла в ночи невеселый итог. Сколько там остается непрожитых лет или весен И когда ждать злой судьбою назначенный срок И костлявая чиркнет по сердцу на смертном покосе ты кукуй, я не буду считать, я не буду жалеть Все когда-то уйдем и выпрашивать дело пустое А мой граненный стакан полон где-то примерно на треть Остальное все выпило жадное время застолье Говорят, что богатство — года, Может, это и так. Я его не копил и готов от души поделиться. Уплывают они, время — наш, Неразменный питак. Каждый прожитый год — Это в книге незримая страница. И, ку -ку, и я не буду цепляться, не буду молить Жил, как жил, и в решающий миг мне найдется, что вспомнить Может быть, я успею последний разок закурить А потом поглотят и утащат тяжелые волны Вздор. Это все от лукавого Жизнь ощущаемо проще Выйду в сонное поле На вольный широкий простор Подышу ароматом цветения В каштановой роще А тебе я, кукушка, скажу Ты к другому лети для кого-то твое кукование, наверное, приятно. Впереди еще много пройти до скончания пути, Но нельзя отвернуть, не дано возвратиться обратно. А тебе я, кукушка, скажу, ты к другому лети.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 но нельзя отвернуть, не дано возвратиться обратно Гнезды кто здесь Эй! По собакам, по цветам Еще не затопленным Первым запьем Что-нибудь где-то там Хоть в и так Где-то найдем Ты ведь жить не примет нем. Ты ведь бог не так снизолей Но полег гнезды здесь Полетели чужие края всего в этом мире Здесь чувство меня и, и если я уеду то дам себе обед забыть этот город. Он смертельно больной. Нет, не наш не город и уж точно не мой. Нет, не наш не город и уж точно. По а себе, Stop We'll <laughs> Когда начинается семья, что происходит? Гитара. Стоп! Хотел погулять по луне, но чуть-чуть не успел, что обидно вдвойне, до утра собирал я чужие слова, а сегодня устал и болеть голова. Залить мне вином поражений своих лучшие перед сном Позабуду про них, до утра собирал я чужие слова, а сегодня устал и болеть голова.